Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу протестировать крем-краску для волос из магазина FixPrice. Как раз душем. вот решила попробовать. Взяла я ее за 77 рублей. То есть вообще бюджетная краска, новиночка. Тут написано то, что она идет натуральная. Не содержит консерванты, перекись водорода, аммиак, парабеты, силиконы. В общем, вся такая натуральная, 100% попадание в тон, закрашивать ну, седину, здоровые волосы. Я, если честно, с оттенком прогадала, конечно, я взяла жемчужный блондин, но у меня уже давно уже отросло, так как я в положении, я пока волосы не осветляю, но побаловаться вот такими красками могу, как бы. Вот. Знаю, то, что там бывает карамельный оттенок но его не было к сожалению вот посмотрим конечно возьмет не возьмет но хотя бы щиплет не щиплет посмотреть что у нас тут входит входит инструкция по применению так тут идет упаковка содержит ведерко с готовой к применению краской 120 миллилитров перчатки листовка инструкция по применению так вот, оттенки жемчужный блондины, пепельный блондины ставьте на волосах на 15 минут для получения более насыщего цвета на 25 минут. Рез Результат окрашивания зависит от вашего натурального цвета и структуры волос. Увеличение времени окрашивания ведет к получению более темного тона выбранного цвета. Заключительная обработка. После окрашивания тщательно промойте волосы теплой водой без использования шампуня. Но я все равно буду шампунь использовать. Высушьте волосы феном или естественным способом. В общем, вот инструкция. Так, листовка. Как понимаю, тут все, все краски, которые вообще бывают в этой серии. Перчатки. Так, давайте посмотрим по саму красочку. Вот она идет в таком ведерочке. Что-то тут прилипла, не отлипается. Вот. Не знаю, хватит мне такого ведерка на мою длину, конечно. Так, мне нужно смешивать. Рецепт натурального окрашивания. Ромашка, пастернак, розовый перец, сок лимона, хмель, гвоздика, масло кедрового ореха. Да, вот. Так, что еще? Ну вот, на 15-25 минут. Если легкий кино, то 15, если насыщенный, то 25 минут. В общем, как-то так. Давайте посмотрим, что внутри. Не могу понять даже, чем пахнет. Ну, какой-то не очень приятный аромат, если честно. В общем, как жалею, непонятно, что такое. В общем, сейчас нанесу и посмотрим, что будет. Ну, в общем, вот нанесла я краску. На удивление мне хватило баночки, хотя у меня волосы ниже плеч. Хватило, я все пыталась вспомнить, чем же пахнет. В итоге до меня дошло, что запах напоминает хозяйственное мыло, когда наносите в общем, не знаю, 25 минут я прохожу, посмотрим, нормально или нет. Наносила я в перчатках без кисточки просто и потом равномерно расчесала. В общем, увидимся на готовом виде. Ну что, вот высушила. Не знаю, либо я оттенок не тот взяла, либо что. Ну, как бы к концу у меня были осветленные, но эффекта вообще никакого не заметила. Когда сидела с краской, был легкий холодок, ничего не щипало, все нормально было. Ну, но, не знаю, я никакого эффекта не увидела. Конечно, может быть, если оттенок темнее будет, то заметно будет, а так не знаю. В общем, смотрите сами, но я больше не стала выбрать краску. В общем, я не рекомендую. В общем, ничего особенного. Запах у нее ужасный.